Ты О, знаешь, кто уважаю. это? Конечно, нет. Да Вериальди ты охуел. Да ладно! А, ты же Физя, точно, ты же там, блин. О, Вериальди. Пензе. Ты в Пензе. Точно. Русская Швейцария. Русская Швейцария. Пенза. Блин, Вериальди очень крутой Про Мне особенно понравился последний трек про Свету Daydreamer. Вот этот вот трек. Ну вот видишь, Прям... видишь, Андрей, только ты не слушаешь мои песни. Все сами Я послушал этот трек. Я послушал. Он же смешной. Реально крутой трек. Да. Че, как дела, Андрей Замай? Охуенно. Лечу завтра в Берлин. А в Манчестер, когда прилетишь? В Манчестер, а у меня визы нет в Манчестер. Замути визу прилечу. А я тебе могу приглашение дать. Давай приглашение. А Закрытую сеть. А ты, когда, а ты когда возвращаешься в Питер назад, скажи, Андрей Замай? Чтоб ты мне выслал приглашение? Не, я просто через день приеду в Питер. А, ну я буду, я в вторник уже вернусь. Ну вот, вот и все, видишь. Нормально, видишь. Нормально Я на неделю приеду в Питер, буду в политех ходить на пары. Нахуя? Ты что ты менял, чтобы возвращаться в политех на пары ходить? Ну по-моему очень крутая тема, типа ты приходишь, причем я не буду говорить никому из своих одногруппников о том, что я приеду, просто на пару приду. У меня будет все спрашивать, типа а что тут забыла, я буду говорить, ну про там вылетел, типа были, Тём, с кем, с бля, я же, сейчас я в реальде ставил итальянских рэперов, и там есть у них хохол, короче, слава да ладно? реально, ну то есть он давно иммигрант уже и он там, у него какой-то э, пафосный трек типа, что-то про родину, да, я так понимаю Там да. про это. и вначале он по-русски говорит, что что-то, брат, ты помнишь мы думали, здесь будут наши могилы это такое, я охуел. слава, короче, это пиздец, вообще бомба, итальянские Сам... рэперы, это бомба. Тут, знаешь, один смешно. из первых способов социализации, типа, в общежитии, это просто, типа, ставить друг другу рэперов. Вот. Ну, смотрите, у у своих стран. Я всем, я всем ставлю... Рэп, кажется, Андрей, у меня такая история пиздец есть, подожди, просто жесть. Короче, история такая. Я Давай. пришел со своими чуваками, у меня тут есть, типа компания ребят, с которыми я постоянно тусуюсь. Норвежец, китаец, девочка из Германии, француженка. Короче, ну просто зашибись, ребята просто топовые, реально, нормальные ребята. Вот, один швед, испанец. Ну, короче, вообще весело, мы с ними в пабы ходим. Вот, и как-то мы пошли в паб, и там в караоке, они такие, типа, ё, братан, а ты можешь свой трек спеть в караоке? Я, в я пошел в караоке, спел свой трек, Возвращаюсь домой назад, типа, утром чекаю директ, и мне там какая-то англичанка в директе написала, типа, блин, а что ты делал в Манчестере? Я такой, типа, чё, в смысле, ты откуда меня знаешь? Она говорит, у меня друг интересуется русским рэпом, он мне твой клип поставил. Чувак, ты прикинь, меня узнала девочка в Манчестере. возвращайся, ты предал родину, тобой интересуются уже иностранцы всякие. Ты думаешь, ты они знают, что ли? Ты чё? Вот Андрей ты, ты, бы. Ты, ты вот если в караоке пришел бы там пришел скрыться. Да-да-да. Типа, Да-да. Вот да. Там избежалась куча фанатов твоих, блин. Конечно. Ты уже не антихайп, ты уже хайп. Я все. уже не антихайп, я хайп. Да, на сегодня, короче, мы ездили в ливорно и нас преследовали ебаные русские. Причем ебучая семья, там, знаешь, типа отец. Ну молодые мать и ребенок вот, который говорит а что мы будем дома делать слушай а это какая-то деревня под Пензой или что нет, ну это такой город нормально, портовый <извещанный от Пензой> да я знаю, блин, что ты рассказываешь под Пензой город, город в Пензе под Пензой все города ходят русские, на самом деле <слабляющий> Бля, прикинь, плавник Че? она реально эта баша ебаная <ссо> <слабляться> падает прикинь, реально Реально <сё honeymoon> <Geral. с> а жестко Типа жестко не рассказывай. Здесь И... жестко. Ее там тысячу человек пытается удержать, не получается. Блин, ну, респект. Слушай, ну это, это воздух такой, наверное, да, вот это пиндосский типа. Там все падает. А Пензиукский воздух. Русская да. Знаешь, что? У меня тут, а, короче... Разговор состоялся. Есть такой легендарный рэпер, знаешь, наверное, есть Виктор СД такой. Ага, вот ага. мы с ним такие посидели, поговорили. Он говорит, ну давай ты на меня сначала дис запишем, потом стоит фит напишем. Хитро, Витя хочет хайпа, А ты, а я на тебя дис запишу, да? Потом тебя подпишем на лейбл. Так я, уже, бук, я так. же уже в октябре. Ты что? А, ты уже в октябре. Соболезную. Он такой, типа, говорит. А Вириальди на Ренессансе. ну это следующая ступень. Куда мне доверия Альди? Да. давно уже да А это правда, что в Вириальди просто играл в компьютерную игру вместе с Виктором СД, так он на Ренессанс попал. Так, я, так я в Винсусе попал. Так, да, это правда. Вот этот крутой отбор. Реально. Да, ты не играл в компьютерные игры, в которые я играл. Нет, я в компьютерные игры не играл. Виктор СД. Ты что, блин? Да. Ой, слушай. Прикинь, реально в Москву прилетел на концерт Букера? Да, да. А я в Питере был на концерте Букера. А, я видел, я там в боксерском шлеме читал. Да, причем этот шлем мне вараб передал. Да, так я видел, как он его передавал. Он передавал ему букеру со словами «это очень важно». Вот Конечно, букер бы проебал иначе, все Слушай, знаешь, что? Есть еще такая история. У меня сестра оформляла визу в Англию. Приходит так, визу... Да, Планник, а ты можешь вот всех забанить, кто требует от меня, чтобы мерч отправили? Сейчас, погоди, а как... Пожалуйста, всех забань. А как, а как банить в инстаграме? Какой мерч? Какой? Ни про Ну все, а давай как... А, вот, все. Скрывать прямые эфиры. Скрыть. Короче. Сестра приходит в визовый центр. Получать визу. И там в визовом центре такая маленькая комнатка. И висят, типа, почетные гости. Вот, ага. почетные э, пользователи визу, визовым центром и там висит слева фотография Полины Гагариной справа ага. висит фотография Розенбаума ага. а в центре висит фотография Гнойного Расчетный. между Полиной Гагариной и Розенбаумом нормально вот так бывает так бывает. Я думал, конечно, что Оксимирона, но я немножко ошибся. <с> Гражданин. Гражданин. Оксимирон не путешествует. Откуда он? Да, Йо. его не выпускают из России. У него сифилис просто. <с> ну, да, бывает. <с> <с> бывает. Типа. Бывает сифилис, бывает. Еще что-то. Не Смотри, я покажу, Андрей Замой. Давай. <с> Смотри. Вот так ты идешь такое? Нет, у тебя нихуевая такая клетушка. А ты что думал, блин? Ты ж Европа. Европа. Ну, да все, вы вышли из этой Европы. Нет, ну еще до 2019 года. Вот а, тут живет девочка из Индии. Так и написано Е. Тут живет девочка из Китая. Она никогда не выходит из комнаты, она там жрет, спит, в общем, странная. Да, Это маленький Китай. Тут тоже девочка из Китая живет. О. А тут живет пацан из Китая. Бля, А могли бы в одной комнате жить? Вот реально, что за бред? Это типа, вон, кухня. Слушай, нормально, вообще по кайфу. А, тут два холодильника. Блин, кухня больше, чем у наших советских людей. Вон. А Грин Парк далеко? Вот, смотри, что чувак стоит, смотри. Хочешь... Откроем книгу, крикнем. юфак, hey, you fuck you, такое. Не надо ругаться, они тебе пизды потом Кому Они нас боятся, на самом деле, как не знаю кого. Они серьезно. На тебя, Илья, посмотри в зеркало. Кто тебя может бояться? Они даже меня боятся, братан. Я разговаривал с ирландцем, мы смотрели бой этого Хабиба Нурмуговедова против Конора Магрега. Смотри, Крэйзи Магахелл пришел. Салам, Салам! Это новый участник группы Антихайп. Знаешь, почему, Илюха? Он почему? Может не, Он может некую дичь просто часами рассказывать. Так вот, как, типа, типа для того, чтобы попасть в группу Ренессанс, нужно поиграть с Виктором СД в компьютерную игру, а для того, чтобы попасть в Антихайп, нужно часами рассказывать какую-то херню. Да-да, просто дичь такую. Вон, Грин Парк, ты, ты спрашивал про Грин Парк, вот у меня ну, на него да. окна выходят. Ага, неплохо. Что там, в сидит? Да, ну, там, под оксимирон сидит, и пускай это... Неплохо, неплохо устроился, Илья, что я могу сказать? Ну, так живем, да. Вовремя из России съел. Ширак сегодня съел, прикинь? Да, дошек нашел? Да, тут, блин, они дешевые, нормально. Они дешевые. Только это, это, это не доширак, это рамен. это рамен. А, это рамен. Не, ну это не дошик, это, не, не, это уже какой-то мажорский доширак. Да. Ну, стоит он как русский доширак. Типа. Русский доширак. Илья, мы вот в Красноярске ждем тебя. Часть секунды, погоди, приеду. Телсел, адрес мой ближе, он в Пензе. Да, прямой, короче, прикинь. Манчестер, Красноярск. Межконтинентальный <Greater> перелет такой. Манчестер, Красноярск. Погоди, там кто-то пришел. Хочешь поговорить с какими пиндосами, Андрей? Нет, не хочу. Я русский человек. Ты еще? <få> Мне не нужны всякие. Все, кто -то там пришел? Не, фу, блин, я не буду говорить все-таки китайский. Конечно, нихуя себя на руками ест, наверное. Руками ест кошек. Как бы. Кошек? Человек. И не соль. Слушай, я тут ходил, типа, меня звал этот кореш китайский, в китайский квартал в Манчестере. Я хожу, и мы пошли туда, типа, в ресторан какой-то зашли, вот. И мы, мы зашли поесть китайские еды. И он такой, братан, сейчас будет просто очень-очень вкусная еда, прям, прям очень. Это, короче, Легкие свиньи. Я такой ты что дебил. А -а -а -а, лёгкие свиньи. Почему я? Я говорю Вова Галат, легкие лёгкие тяжелые. Это панч. Да, его надо додумать. Так, что там Стефан что ли, пришел? О, mm -hmm. или я ждем тебя в Мурманске? Стефан ждем тебя в Манчестере. Да, Стефан пришел. Тут все, все легенды были здесь. Даже Руслан, вот этот, который толстошенький. Руслан Усачев даже был здесь. Руслан Усачев. И что говорил? Говорил пам-пам. Шутил шутки всякие. Стендап пытался запустить, не получилось. Это же не стендапер. это Данила Поперечный. Данила Поперечный. Поперечный. Перепечка. Перепечка. Перепечка. Ощущение, будто бы по скайпу разговаривать про нас забыли. Это что, не скайп, разве? Да, вот скайп есть. Я тут Это недавно скайп. нашел бит. Недавно. Ой.